Извините, пожалуйста, у вас не будет лишнего ореха. Да Дай мне парочку, буквально мне большой, один даже возьму, спасибо. Я просто Пойдем. видео хочу. Извините. Извините. Маленький, возьмите. Угу. Спасибо. Мам, смотри, давай. Давайте скажем спасибо, друзья. Нам теперь есть чем покормить белок. Держи, а ты киндер?